Oh. <laughs>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 Не проходите мимо. Пользуйтесь пайром. Добро пожаловать в команду. С вами была Ирина Шкодрина. Пока-пока. Сейчас я буду регистрироваться и проплачиваться в международный проект, который называется Тандер. Ролик я посмотрела. После этого ролика я думала, ну дня, наверное, два. И жалею, что сразу не зашла. Итак, поехали. Почта описываем почту, полностью имя, полностью фамилию, страна, пароль, повтор пароля и обязательно свой трон кошелек. Я уже его скопировала, сейчас вставлю и продолжу после заполнения. Если все правильно, нажимаю регистрацию. Я делаю это первый раз и поэтому смотрим, куда нас перебрасывает имя пользователя. Я не знаю, что там будет. Сохранять пока, наверное. Ну, сохраню, потом что поменяю. Так, теперь у нас предстоит выбор пакета за 400 трон, за 600, за 800, за 1000 или за 1200. Я подготовила в своем трон линке 1200, потому что я, посмотрев ролик, убедилась, что самый большой пакет за 1200 самый выгодный. Здесь не будет пустышек. Здесь никто не будет думать. Мне нравится то, что здесь сразу идет покупка пакетов. Это очень круто. И так, наверное, и надо. Теперь нам нужно перевести, конечно, на русский язык сейчас. Угу. Ну, в принципе, тут ничего сложного нету. Перейдите 1200 тронов на вот этот адрес. Переводим. Копируем. И в трон линке переводим и ждем информацию, наверное, когда деньги поступят. Все, перевела 1200 на этот адрес, обновляю. Все, у меня осталось 3 доллара или 28 тронов. Теперь жду, когда меня запустят. Все, я в кабинете причем была проверка браузера я догадалась зайти на свою почту на почту мне прислали мой номер ID вот этот это будет именно вход по номеру ID и по вашему паролю вот здесь уже написано 1200 дальше я пока вообще еще не, не знаю что еще будем делать пока но как говорил мой спонсор через два часа у него там уже выстроилась линейка и деньги побежали, ну то есть можно без приглашений работать на абсолютном пассиве и когда вы посмотрите следующий ролик или предыдущий ролик на моем, в общем, на плейлисте, вы поймете, что здесь можно зарабатывать никого не приглашая, можно зарабатывать также и приглашая, но в зависимости от того, какой пакет вы выберете, будет, конечно, зависеть и ваш заработок. Если вы посмотрите на номер э, моей реферальной ссылки, которая заканчивается, это столько народу уже у нас с мира в этом проекте. В Россию он зашел буквально вот на днях. Поэтому добро пожаловать. Если кто хочет, изучайте. Я завтра прям буду записывать ролик, посмотрим, сколько у нас, сколько у меня уже будет, сколько будет до меня, после меня и так далее. Смотрите, 12 центов уже стоит трон. Буквально месяц назад он стоил 9 центов. Уже 12 центов. Растет, поэтому он обязательно, обязательно... А вот, кстати, награда сообщества. Пока вот она я, вот она я. Надо мною получается вот много-много человек. И возможно, возможно сейчас я обновлю страничку, подо мной кто-то появится. То есть любой человек с мира, который станет после меня, а уже он стал. Вот он на 400. Вот видите, кто-то уже зашел. Все. Далее будет заполняться вот эта глубина на 1200. И мне будет капать какая-то копеечка. Ну дай бог. Вот уже капнуло 4, 4 ТРХ капнуло. Обалдеть, не прошло и минуты. Все, я на этом ролик свой заканчиваю. Реферальная ссылочка будет находиться под этим роликом. Изучайте.